всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет об цикосе сегодня на дворе у нас декабрь зима минус 14 градусов и мой цикос решил порадовать меня вот такими вот ветками вот пять веточек он у меня выпустил до да, таких красивых я прям уже и не ждала Ареал естественного обитания – Азия, Индонезия, Австралия. А также он произрастает у нас в Абхазии и в Сочи его можно встретить. Относится цикас к отряду саговниковые. И независимо от возраста и размера цикас является довольно простым растением, но не дешевым. Для выращивания как в помещении, так и на открытом воздухе в летнее время. И подойдет не только для опытного цветовода, но и для новичка. Но стоит учитывать, что это медленно растущее растение. И сейчас я вам расскажу свою историю, как он у меня появился и какой у него возраст. А также поговорим об уходе за цикосом. Какую почву он предпочитает, а, и освещение, полив. Ну вот моему цикасу а, больше шести лет. Мне его подарили, у него был всего вот пять петочек. И он у меня четыре года не подавал признаков жизни. То есть, как бы они не желтели. И ничего как бы не появлялось. Я уже как бы не знала, что с ним делать. Уже куда я его не ставила и таскалась с ним. И вот только через 4 года он у меня выпустил ярус вот таких вот 8, 8 листьев. Это было год назад. И в этом году весной он у меня эти выпускал весной листья. И я думала, в принципе, уже и не ждала, что он у меня в зиму-то выпустит такую красоту. Я уже ждала к весне, но, видимо, повлияло освещение. Все-таки досвечивать нужно. Он все-таки светолюбивое растение. К грунту цикосы, в принципе, не требовательны. Но все-таки нужно учитывать два фактора. То есть почва... Он почву предпочитает pH с 6,5 и до 7 кислотности. И вторая – это рыхлость почвы. То есть нужно добавлять в грунт песок, ну, какие-то разрыхлители, чтобы вода не застаивалась, а она чтобы стекала в поддон. Это прям очень важно. И, кстати, у меня есть видео, как я пересаживала свой цикл. Кому будет интересно, можете посмотреть, зайти на мой канал. Видео было снято еще весной, в апреле. Освещенность. Освещенность должна быть максимальной. И в зимнее время нужно досвечивать растения. А в летнее время его нужно притенять от полуденного солнца. Он как бы переносит солнце, он любит жару. Но чтобы его листья вот, не обжигало, его нужно в вот, полуденное э, время его притенять. Полив. Полив является очень важным в жизни цикоса. При выращивании в горшке нужно позволять практически полностью просохнуть грунту, а затем медленно и постепенно пролить сверху довольно обильно. А лишнюю воду воду нужно слить. И поливать цикас нужно обязательно теплой водой. Что касается удобрений, я его подкармливаю ну, редко, ну наверное могу сказать раз в месяц. И подкармливаю как вот все растения вот начну подкармливать фертикой. Вот я все растения фертика. и цикас тоже фертикой я в принципе подкармливаю. Он вообще его Удобрение, как бы, его лучше не, не докормить, их сильно переборщать с удобрением не стоит. И вот, когда он формирует листья, ему, конечно, нужно прямо освещение. Я его каждый день, а я его по чуть-чуть поворачиваю, ну, чтобы они вот как-то ровно так легли. То есть, вот сейчас уже видно, как он будет их загибать. Вот посмотрите, у него прям видно изгиб такой уже пошел. Как бы сейчас он будет раскрывать их. Ну прям красота. Да, еще совсем забыла. Цикос любит опрыскивание. Я его опрыскиваю каждый день. Тем более, чтобы создать влажность. Особенно это хорошо для молодых листьев. Для молодых листьев по мере пересыхания, как я вам говорила, я его обильно поливаю, чтобы хорошо развивались молодые листья. Про вредителей, конечно, я не могу ничего сказать. Вот из личного опыта я не сталкивалась именно с болезнями какими-то цикаса. То есть у нас с ним вообще все хорошо. А вот здесь вот еще вот один которые мешаются при съемке, <смех> это Замия, его родственник тоже, Саговников. Вот. Она у меня тоже отсвела, но она вот у меня, смотрю, как бы вот здесь вот почему-то вот я вижу, как она наращивает. Но пока листьев новых нет. Она у меня уже около года, наверное, живет. Думаю, к весне. Вот решила замерить я длину листика 101 сантиметр это причем у него еще вот эти будут развиваться то есть еще больше будет то есть цикл занимает очень много места он же сейчас их еще положит и вот он у меня стоит вот здесь вот, вот прям вообще вот есть проблема у цикоса, знаете, какая? У него начинают сохнуть кончики листьев. Я думаю, это уже многие сталкиваются, кто имеет цикас. Это от сухого воздуха. Не хватает влажности. То есть, если вы решили завести такое растение, то вы должны понимать, что он занимает очень много места. И причем его нужно ставить напротив южного окна чтобы он хорошо развивался. Размножается цикос чаще всего детками. Они со временем появляются на стволе растения. И детку аккуратно срезают, потом ее подсушивают несколько дней и садят в торф с песком. И она, в принципе, хорошо очень растет. При выращивании цикоса вы, конечно, можете столкнуться с такими проблемами. Вот, например, как новые листья могут быть, например, короче, чем старые. То есть это причины могут быть при резкой смене освещенности. Или, например, это первый лист после того, как растение было укоренено или переболело. Например, было повреждение корневой системы или ошибки в содержании растения, то есть неправильное питание, или какая-то необходимость лечения, или плохая почва. Или также вот проблема еще, что не растут вот молодые листья, как вот у меня было, да, 4 года. Вот. Ну, недостаточно было освещения, либо ему прохладно было, или даже э, как бы... Отсутствие подкормок тоже может повлиять на это. Или вот еще бывает, что листья желтеют у цикаса. Это причина недостаток питательных веществ. Нужно проверить ствол, вот не мягкий ли он, и корни. То есть, может быть, переувлажнение грунта идет и загнивание корней. То есть тоже он сразу выдает, что желтеют листья. Вот такой, в общем, красавица у меня. Я очень рада, что у меня это есть растение в моей ранжерее. Увидимся в следующем видео.